Здравствуйте, друзья! Вас приветствует канал Ужасы из-под прилавка. Если у тебя патологически не развит страх, ничего страшного. Страх, наводящий ужас, это неотъемлемая часть бытия. Чтобы не бояться, смотри, наблюдай и трепещи. Тебя ждут самые захватывающие истории ужасов из-под прилавка. Сейчас, мои дорогие, я из-под прилавка. Достану еще один рассказик. Коротенький, но очень жуткий. Слушайте и наслаждайтесь. Когда я учился в старшей школе, мой дядя подкидывал мне пару долларов, чтобы я помогал моей тете нянчить его детей. Они жили в двухэтажном доме у воды, в красивом районе. Младшему малышу было 3 годика, а старшему было 6 лет. Однажды я гостил у них в доме и трепался по телефону, когда услышал детский плач. Думая, что это трехлетний ребенок, я спустился вниз по лестнице. Тетя в это время была чем-то занята наверху. Я звонил ей пару раз, но ответа не было. Ребенок продолжал плакать. Я позвал ее еще раз, и не получив ответа, начал подниматься по лестнице. Потом я услышал, как мои кузены и тетя играют на улице. Все волосы на моем теле встали дыбом. Я буквально почувствовал, как по спине пробежал холодок. Я тихонько развернулся, спустился по лестнице, сел в машину и уехал. Младенец все еще плакал, когда я закрыл за собой дверь. Несколько лет спустя я был пьян на семейной вечеринке и рассказал эту историю своему дяде. Он сказал мне, что они с женой тоже слышали ребенка. И по всей видимости у предыдущих владельцев был ребенок, умерший от С, В, Д, С в той комнате наверху. Он был католиком и по младенцу отслужил мессу. Он сказал, что после месы такое больше не повторялось, тем не менее, когда я говорю об этом, меня все еще потрясывает от ужаса. Страшная история, это история моей бабушки. Ради этой истории назовем ее Людмила. Людмила работает домработницей в крупном городе. Однажды она ушла на работу около 7 утра. Людмила каждый день ездит на лифте, что она и сделала в этот день. Когда открылась дверь лифта, Людмила увидела женщину которая просто стояла в лифте. Людмила ни о чем плохом и подумать не могла. Она поспешила найти и нажать кнопку своего этажа. Людмила пожелала женщине доброе утро. Женщина не ответила. Она даже не посмотрела в ее сторону. Людмила замечает, что в лифте становится холодно. А женщина смотрит в одну точку прямо перед собой. Женщина была бледной и выглядела прозрачной, ее лицо было прикрыто волосами, как из фильма «Ужасов звонок». Когда Людмила добралась до своего этажа, странной наружности и не менее неадекватным поведением женщина вышла из лифта и направилась в конец коридора, она вошла в комнату справа. Людмила опять же не обратила на это никакого внимания. И приступив к своим обязанностям, начинает убирать комнаты. Когда подошла очередь той комнаты, куда вошла эта странная женщина, подойдя к двери, она начала тихонько стучать. Но не получив ответа, Людмила стучит еще несколько раз, с каждым разом все увеличивая громкость стука. В ответ тишина. Наконец Людмила открывает дверь своим ключом. Она в тот момент была очень потрясена и испугана, когда поняла, что в номере нет никакой женщины и в помине. Не прошло и 20 минут с тех пор, как она увидела эту женщину. Людмиле стало жутко и страшно. Ведь она видела своими глазами, как эта женщина входила в комнату. Отойдя на некоторое расстояние, Людмила увидела, как дверь в комнату опять распахнулась. Эта женщина вышла и вошла опять в лифт. Но что теперь делать Людмиле? Ведь лифт это единственный способ подняться на верхние этажи. Разумеется, Людмила испугалась еще больше. Ноги стали ватными, руки неестественно затряслись. Голова стала тяжелой, ведь за ней наблюдали, но она продолжила выполнять свои обязанности, не обращая внимания на жуткие и неуместные обстоятельства данного отрезка своей жизни. Когда она, вернувшись домой, она рассказала мне и моему дедушке о своем опыте, у меня от ее рассказа кровь стыла в жилах. Я почувствовал, как стало знобить мое тело, когда я слушал все подробности ее рассказа. Эта история наводит жуть. Никому не пожелаю терпеться таких страхов. Встретиться лицом к лицу с привидением давно ушедших лет. Спасибо, что выслушали мои дорогие. Ну вот, лавка и закрылась, но не расстраивайтесь. Приходите в гости, еще, и мы, с вами достанем, из-под прилавка самые жуткие рассказы.